Итак, мы входим с вами в поток рун, который мы должны будем с вами не только изучить, но и изготовить. Сам процесс обучения, сам процесс вхождения в этот ритуал будет связан с тем, что руны вы будете резать. И резать вы их будете прямо здесь. Все к этому готовы. Это хорошо. Для этого вы должны были приобрести или приготовить заранее, во-первых, инструмент, которым вы будете это делать. Заготовки мы вам выдаем, но если вы желаете делать руны на своих заготовках, вы в своем праве. Это ясень, это универсальный материал, потому что ясень является культовым деревом брунической магии. Всем он хорош, плохо Плох одним, ну ладно, я не в этом смысле, тяжело резать. Поэтому инструмент должен быть достаточно острый, он должен быть продолжением ваших рук, то есть он должен быть вам удобен. И вот в этом отношении, поверьте, у каждого, каждый подбирает свой инструмент. Кто-то покупает уже готовый набор по дереву, и его им удобно, им удобно резать. Кто-то берет, знаете, такие вот резалка для бумаги да, обычная, она достаточно острая, когда ее периодически отламываешь, да, она соблюдает свою остроту. Кто-то ковыряет мелко-мелко-мелко иголочками да, там, и прочими. У каждого свои предпочтения, поверьте, нет закона. Чем вам резать? Вот чем хотите, тем и режете. Главное, чтобы инструмент стал продолжением вашей руки. Но это у вас должно быть. И должно быть на следующих условиях. Инструментом, которым вы режете руны, вы обычно больше ни подо что не используете, то есть колбасу режьте чем-нибудь другим. Хорошо? Это инструмент для магии, он всегда используется только в магии. Обычный нож это вообще святое, просто. у хорошей ведьмы четыре ножа и каждый для своего используется. Да? Поэтому старайтесь, чтобы ваш инструмент в чужие руки не попадал и не по назначению его не использовать. Это просто техника безопасности, которая желательно желательно использовать, но опять же скандинавика и руника она тем хороша, что там очень мало правил, очень мало ритуалов. Скандинавские боги и сама система северной традиции, она очень любит импровизацию, она очень любит творчество, поэтому чем больше творчества, чем больше идейности, тем лучше у вас все будет получаться. Инструмент у вас должен быть и должен быть свой. Мы режем руну, здесь же, потом ее необходимо эту руну окрасить. Обычно используется краска либо акриловая, либо обычная краска, смешанная с клеем ПВА. Для чего это нужно? Для того, чтобы краска схватилась хорошо, то есть она не должна растекаться. Это очень важно, потому что. Если при всех предосторожностях мы видим, что руна не режется, краска течет, кровь течет, и вообще не руна, а какое-то полное недоразумение, это говорит, что именно с этой руной у вас с качеством, которое она несет, у вас достаточно большие проблемы. И в книге я описываю эту методику, описываю этот алгоритм, поскольку мы с вами руну будем проставлять по своим тонким телам, то то тонкое тело на проекции руны на плоской проекции, которая потекло, которая с скосом, со сколом, то есть имеет определенные дефекты и искажения, имеет такой же дефект и искажения, только в вашей энергоструктуре. Рона как бы вам подсказывает, не будет у тебя этого качества, пока ты сейчас не сконцентрируешься на решении этой проблемы. Эта сила всегда будет от тебя утекать, потому что у тебя есть свищ в сознании, закрой этот свищ. Мы в большей степени безопасности находимся, если выполнили обязательные условия прихода на и хорошо выполнили прихода на это занятие, а именно первый и второй базовый курс. Второй курс нужен для того, чтобы вы в большей степени могли справиться со своими страхами, потому что когда мы с вами будем подгружать вибрации и частоты той или иной руны, мы можем только предполагать, какие схроны в сознании она вас откроет. И Если вы не готовы посмотреть собственным искажением честно и откровенно, то у вас возникнут проблемы, могут проблемы возникнуть, даже физиологически, даже и со здоровьем. Поэтому имейте в виду, я не рекомендую заниматься рунами по этой методике, по любой другой, пожалуйста. Но по этой методике не рекомендую, если вы не уверены в своих собственных силах. Можно. можно. Выжигать на рунах можно. Опять же, да. спасибо, что сказали об этом. Можно выжигать, особенно если у вас хороший контакт со стихией огня, да, с богом Локи и со стихией огня. Да, я поняла, Да, я поняла, поняла. И если руны сами просятся для того, чтобы скажем так, быть, быть выжжены, ни в коем случае никто не запретит вам этого делать ни в коем случае, если вы хотите вырезать, вырезаете, если хотите выжигать, выжигаете, некоторые просто рисуют, некоторые вырезают и не окрашивают краской, окрашивают только кровью, то есть это все допустимо, абсолютно допустимо, каким способом вы нанесете знак и как этот знак отрезонирует внутри вас, это абсолютно ваше право. Для рун вообще используют совершенно разные материалы, мы традиционно работаем на дереве, потому что это удобно, но если Ваш разум, и ваша душа, и ваши руки тянутся к другому материалу, например, коже, камню, кости, косточек, плодовых деревьях, да, все, все, все натуральное, только натуральное, ни в коем случае не искусственное. Вы обязательно прислушайтесь к себе, потому что, возможно, вы возьмете в руки руи, да, и она вам не отдаст свои силы, не отдаст свои энергии, потому что материал тоже имеет значение, он должен быть с вами быть сонастроен. Настроен. Раньше наши древние Ирили, которые еще до потопных времена, они писали руны на косточках убитых животных, которые убивали именно в ритуальных целях, для того, чтобы их кости послужили основой для рун. Они призывали его духа шаманическим образом, договаривались с ним, выкупали его кости. И таким образом руны обладали силой животного, магической силой животного, через этот тотемный символ соединялись со всем животным миром, ну вот именно этого, да, например, косточка барана, да, со всеми баранами, например, косточка волка, со всеми волками, то есть это такое мощное архетипическое включение, и руна сама по себе уже приобретала не только, скажем так, традиционную форму, а она сама по себе становилась магическим талисманом и уже сама несла своим присутствием в этом мире, несла колоссальные изменения в этот мир, подверженные только одной единственной воле, воле заклинателя, воле Эриля. Мы с вами сейчас, конечно же, используем, скажем так, приемлемые в нашей культуре и приемлемые в нашей среде материалы. Хотя если по уму, если вот совсем делать по уму, да, то за деревом надо специально ходить в лес в определенный день, да, просить лес, чтобы он показал то дерево, которое вы можете использовать, слушать знаки, которые он вам посылает, найти это дерево, как правило, это уже готовая ветка, вот она вот лежит, вот она, только бери, высуши, дорежь, а то уже сухая, если тебя просто подводят к дереву и позволяют срезать с дерева ветку, то ты этому дереву да, приносишь дар в виде своей крови, дар какой-то выкуп да, за, за, за кусочек плоти, который ты забираешь у него а, на руны. И такая, такая ритуалистика, такая символика совершенно не случайна, потому что древние люди, которые практиковали, пользовали и сохранили для нас сам принцип рунического мастерства, у них было немножко другое мировоззрение, они жили настолько в таком единении с природой, что жизнь человека и жизнь дерева оценивалась по, даже по закону абсолютно одинаково. И срубивший дерево просто в лесу, да, а уж священные рощи до подавно мог запросто поплатиться жизнью, то есть жизнь за жизнь. Ты убил одно живое существо, заплати за это своей жизнью. То есть закон, законы были суровые, но и Эффекты были немножко иные, иные, чем сейчас. Сейчас мы, конечно, природу не чувствуем настолько сильно, как чувствовали пращуры. Но, возможно, нам предстоит об этом вспомнить. Если вас руны выведут на этот путь, значит, вы будете идти по этому пути и контактировать с природой, учиться входить с ней в контакт немножко иначе, чем вы это делали, делаете сейчас. А может быть и нет. Руны для каждого выберут свой путь, вернее подскажут а уж встать на него или не встать, вы будете решать конечно же сами. Вернемся к изготовлению. Итак, Материал ясен, как режем понятно, а как красим тоже понятно. Самый вопрос больной всегда освещение. Обычно руны освещаются кровью, то есть привязываются кровью к самому тебе Дар крови, который ты приносишь рунам, становится очень мощным даром, вообще кровная жертва, кровный дар, это всегда самый сильный и самый мощный. Фактически вот эти вот знаки становятся вашей плотью, да, то есть фактически вашими побратимами, вашими родственниками, как, как еще одна рука, как еще одна извилина, как еще одна нога, как третий глаз, то есть это еще один дополнительный инструмент, который является неотъемлемым вашим по праву. Если с кровью есть какие-то определенные проблемы, то в принципе любой биологический носитель, ваш же типа слюны, также в этом отношении подойдет. Но срок его действия, срок его привязки значительно меньше, потому что то, что привязано к кровью, работает очень долго. То, что привязано к любым другим биологическим носителем, теряет свою связь со своим носителем, когда расходуется, скажем так, энергетический материал то это самой привязки. Кровь работает почти вечно, по крайней мере до конца вашей жизни совершенно однозначно. Поэтому красить руны кровью или не красить вы будете решать, конечно же, сами. Если вы принимаете решение освещать кровью, то вы должны, конечно же, иметь гигиенический набор с собой, типа скарификатора, которым вы будете прокалывать палец, э, спирт протирать, не пить, протирать. Да, и ну и ватка и прочее прочее. Если вы считаете, что освещение руны это дело интимное и не хотите это проводить в общей обстановке, вы абсолютно в своем праве. Тогда на занятии вы ее только режете, окрасите а и освещаете дома. Дополнительно, проводя еще раз ту методику, о которой мы говорим, если вы принимаете решение освещать и красить здесь, то помните, что Весь биологический материал, который остается, да, вы обязаны уносить с тобой. Вот туда не валим. Хорошо? Это гигиена. Это гигиена использования собственной крови, но об этих правилах мы тоже с вами еще поговорим, потому что там очень много нюансов. И очень много важных нюансов, особенно для женщин. Итак, изготовление, окраш... окрашивание и освещение. Если в процессе изготовления руны вы поняли, что руна режется плохо, что вам, вы испортили заготовку, утилизация также имеет свои правила, вот так вот выбросить не годится, не надо, потому что она уже встроена в вас, это уже кусочек вашей биологии, это уже кусочек вашей психики, пусть пока не до конца прорезаны, не до конца проявлены, пусть вам не нравится результат, но это же тоже вы. Значит, нужно относиться к этому моменту с, большим, с достаточно большим уважением. Руна э, испорченная, берется наждачная бумага, затирается заподлицо так, чтобы сам знак сошел, то есть чтобы осталась просто пустая плашечка, а сама плашечка сжигается. По возможности в этот же день не затягивайте это надолго, а то у нас бывает иногда люди э, копят до конца футарка, да, а потом сожгу все вместе. Вот. А потом э, выясняется, почему та или и другая руна не хочет резаться вообще, почему она не идет. Да потому что она уже есть. В руне не может быть двух, э, в футарке не может быть двух рун турисас, например. Она там только одна. Если у вас одна турисас не получилась, уничтожь первую, режь вторую. Э, вот такое вот правило. Поэтому то вы тоже его учтите. Утилизировать вы, конечно же, все это дело будете дома. Очень важно, чтобы сама руна, которую вы вырезали, вам очень нравилась. Вы должны хотеть на нее смотреть, она должна абсолютно совпадать с вами. Вот как нравится женщине смотреть на себя в зеркало, когда она знает, что она хорошо выглядит. Вот она знает, и она нет-нет, да поглянет. Вот то же самое состояние, вы должны хотеть поглядывать на эту руну, потому что она вам очень нравится. Если так получилось, значит, вы все сделали правильно. Руна должна давать отклик, руна должна давать силу, руна должна выполнять ту самую функцию, ради чего она предназначена. Это очень важно. Очень важно. Не играет значение, цвет вы выбираете сами. Очень многие мои ученики для каждой руны выбирают свой цвет. Вот на какой потянуло, и это допустимо и даже наоборот приветствуется. Кто-то делает один это одним цветом, второй это другим цветом, третий с третьим цветом, у них так ассоциируются руны. Помните, чем больше вы проявите собственного, собственной включенности, как вы это чувствуете, тем большей степени руны будут вам благодарны. Ну не работает у вас, например, руна феху, если она желтого цвета. Ну вот она у вас работает только, например, если она зеленого. Да? Ну почему же вы должны красить ее как все желтые или там синие? Если она хочет быть зеленой, но она хочет. Кто мы такие, чтобы отказывать? Поэтому имейте, имейте возможность окрашивать руны разными цветами, если вы точно знаете, что вам нужно, нужна эта разноцветность. А кто-то плюет совершенно разноцветности на краски и окрашивает просто кровью, не, не вкладывая туда ни грамма краски. И это тоже допустимо. Абсолютно допустимо окрасить руны только своей кровью. В любом случае, знак, который вырезан, должен быть как-то заполнен, как-то обозначен. Да? Вам должно это нравиться. Но если вы не захотите ее красить вообще, если вот вы вырезали и поняли, что она идеальна, оставьте ее, идеальной. оставьте ее идеальной. Пусть она будет такой, какой вам хочется видеть. И этим мы с вами будем заниматься здесь. Я буду вам помогать, конечно же, да? рассказывать, как вам, как, как, как лучше сделать, как сделать правильно. Буду корректировать, если вы будете ошибаться, не волнуйтесь, я а для этого тут и стою, чтобы вам было легче. С коллегами в интернете мы точно также будем корректировать ваши действия, соединяясь по скайпу, вы будете показывать, что у вас получается, а я буду вам давать свои рекомендации, если они будут нужны и уместны. Сегодня мы с вами войдем в этот процесс. Сегодня мы с вами попробуем понять, что мы хотим от Рун. Для этого мы должны будем к ним включиться, к ним подключиться. Для этого вы получите каждый вот по такому комплекту заготовки. Да? Будете вы его использовать или не будете, вы будете решать сами. Коллеги в интернете, я надеюсь, рунические заготовки получены у всех. Если у кого-то не получено, напишите в чате, будем решать вопросы в частном порядке. Вообще всем должны быть вам высланы заранее, а вы, коллеги, присутствующие здесь, получите их сейчас. Здесь в пакетике 30 заготовок. Они сделаны по классическому размеру, вам понадобится 24-6 запасных, на тот случай, если вы, да, если вы мастерство будете проявлять. Но смотрите, сейчас они одинаковые. Но каждая руна в каждых руках требует своей формы и своего размера. И поэтому ближайший день, который у вас будет посвящен работе с этими заготовками, вы будете приводить их в ту форму, которую вам захочется, которая вам нужна. Вы будете обрабатывать эти заготовки, придавая им форму. И поверьте, когда вы через сутки придете сюда на занятия, или там через двое, да? через двое, Через два дня вы придете на это, на это занятие, вы увидите, что форма у каждого разная, потому что каждый делает тело самого себя, если руна это вы, значит это ваше тело. А идеальная форма тела, поверьте, у каждого своя. Значит, талию прорисовывать, прорисовывать не обязательно, хотя у меня были и такие специалисты. В руки, когда берешь, понимаешь, это я, это вот мое. Кто-то делает их абсолютно круглыми, то есть или овальными, да, полностью срезая углы. Кто-то напротив делает углы максимально острыми. Кто-то делает фисочки такие, да, делая их многогранными. Кто-то просто чуть-чуть круглит углы, делая их ну, почти круглыми, но в то же самое время прямоугольными. Кто-то прорезает, делает острые края. То есть Вариантов огромнейшее количество. Вы тоже сделаете свои. Когда вы сядете обрабатывать руны, вы подождите немного. Да, не идите по стандарту, не идите по сценарию. Подумайте, представьте себе эту руну перед своими глазами. Какую бы вы хотели видеть руну как самое себя. И начните делать. Руки сами будут изменять форму руны. Не мешайте им потому что руки иногда бывает лучше знают, что надо делать, чем разум и представление о том, как оно должно быть. Вы обработаете форму, наждачной бумагой сделаете зачистку соответствующую, она должна быть гладенькой, она должна быть удобной для вас, для того, чтобы впоследствии на ней появился знак, маленький кусочек вашего сознания, символизирующий определенную силу, и он ляжет на вас, как лег на эту руну, потому что вы с руной будете соединяться плоть с плотью, знак с знаком, кровь с кровью, все вместе. Это будет кусочек вас самих. Ну и, понятно, в связи с этим будут техника безопасности, меры предосторожности. Руны это вы, это ваша плоть и кровь. И давать его их кому-нибудь в руки посторонним ни в коем случае, ни в коем случае. Держите их в тайне, подальше ото всех. Желательно в том месте, куда не могут добраться даже маленькие дети. Исключение составляют совсем маленькие дети до семи лет, которые являются также частью собственных мам и пап до определенного момента. Но старше уже нет, это уже отдельное сознание. Носите их с собой, особенно по каждой руне, которую мы будем с вами проходить, к сердцу поближе, женщинам проще, да, в мешочек как ладонку вести и пусть она будет рядом с вами. Таким образом она будет настраиваться с вами, не давая забыть о той силе, в которую вы сейчас вошли. Быт и обычная жизнь они очень здорово сбивают нас с реальности. Руна постарается вам периодически напоминать, чтобы вы возвращали в состояние, в котором ее понять проще всего и нужнее всего понимать ее именно в этом состоянии, а не в каком-нибудь другом. Но держать их в этом пакете, особенно когда они будут уже изготовлены, это неправильно. Да, представьте, это, знаете, как это шоу за стеклом, вот, приблизительно. Да, представьте себе, что вас поместили в аквариум, и все вокруг на вас смотрят. Им нужен свой дом, им нужен свой дом. И этот дом, мешочек для рун вы должны были тоже изготовить сами, своими же собственными руками. Как? Точно так же, как подсказывает вам ваша фантазия, кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то коробочку изготавливает, да? кто-то а, из кожи делает, кто-то из мягкой ткани, каждому свое, это не обязательно сделать завтра не обязательно сделать завтра, но рано или поздно вы придете к пониманию, в каком домике, в каком мешочке хотят жить ваша луна. И этот мешочек, он должен быть непременно сделан вашими же руками. Это тоже чисто ритуальное действие, когда вы не абы где селите самого себя, а все-таки думаете, что мое сознание уникально, значит и место, в котором он живет, оно тоже должно мне подходить мне не вообще, а мне подходить. Вот, поэтому здесь вы тоже проявите несколько творческую мысль. Иначе говоря, от, того, от той силы, от того времени, от своего разумного включения в процесс изготовления рунических заготовок и подготовки их к работе и зависит то, как пройдет ваша работа. Если вы отнесетесь к этому абы как, ну, значит, будьте готовы, что и руны к вам отнесутся абы как. Если вы вложите свою силу, мастерство, желание, страсть обрести себе магического помощника и защитника, и не пожалеете на это ни времени, ни трудов, ни своего творческого потенциала, то круны, поверьте, отнесутся в свое время к вам точно так же. Поэтому эти сутки, сутки Вхождение в поток в сутки, вхождение в процесс очень важны. Пожалуй, сегодняшний день и завтрашний день один из самых главных. Во-первых, они покажут, насколько вы действительно готовы идти по этому пути. И событийным рядом, и ситуационным рядом, и внутренними состояниями, о которых мы сейчас уже говорили. Они обнажат наличие долгов, если они есть. А также они, возможно, позволят вам увидеть, что в этом мире есть волшебство. Но оно есть, правда, нужно только правильно научиться смотреть. Мы с вами попробуем этому научиться. Вы занимаетесь обработкой рун. подойдите к этому вопросу творчески, не шаблонно, подумайте, представьте, какими бы вы хотели видеть руны, приготовьте весь материал, потому что это целый ритуал, да? постарайтесь, чтобы вам, конечно же, никто не мешал, и телефон не мешал, и ну, Кошки, собаки, жены, мужья, тещи, свекрови и прочие домашние любимцы тоже мешать не должны. Ну, найдите себе время для самого себя. В конце концов, есть ночь, когда все спят. Да? Вот, посвятите этому процессу уединенное время. Обработайте их все по возможности сразу. Да? Но обычно, когда люди увлекаются этим процессом, знаете, как семечки, то есть они, они сразу начинают как-то все вместе обрабатываться, вот, особенно если тянет, если сердце лежит, то все получается очень хорошо. А, приготовьте их все одинакового размера, постарайтесь одинакового размера. Для чего это надо? Ни для чего иного, кроме как на самом деле для мантики. Потому что если бы мы пользовались просто для магии, да, то есть с помощью руны изменять реальность, с помощью руны изменять себя, нам совершенно все равно, какой они величины. Каждая руна может быть совершенно свою формой и размером. Но этим же комплектом мы можем потом пользоваться для мантики. Да, то есть для диагностики или грубо для гадания. В этом отношении мы не можем быть свято уверены, что наше подсознание не будет вытаскивать то, чего оно хочет. А если оно нащупает, что у руна Фехова, у меня всегда с Феху все хорошо, большего размера, чем все остальные, так она эту Феху и будет щупать. Даже вне зависимости от вас. Вот, поэтому постарайтесь как бы не дать возможности своему подсознанию вас в дальнейшем обманывать. Все одинакового размера, все одинаковой толщины и величины. Вам они должны нравиться. Это важно. Да? Творческий процесс, он никогда не идет шаблоном, он никогда не идет по какому-то сценарию, по ритуалу. Повторю, в рунике, в скандинавской магии вообще крайне мало ритуалов. То есть они, они конечно, безусловно есть как и в любой магической системе, но ритуал в любом случае э, в любой системе нужен исключительно для сонастройки своего сознания на канал. Но то, что происходит внутри этого канала, это уже исключительное творчество, и боги очень поощряют это творчество. Это в монотеистических религиях, которые есть, да, э, в черной магии, в ритуальной магии там все влево-вправо прыгнул, всё, начиная все сначала. Три месяца к ритуалу готовился, сбился, еще три месяца готовился. Это в лучшем случае. А некоторые ритуалы вообще раз в тысячу лет проводятся, что ж теперь? Вот. Поэтому, конечно, мы до такого абсурда доходить не будем. Да? Ритуал, э, вообще любое правило хорошо, когда есть возможность его изменить. Да? И когда иногда бывает, входишь в какой-то ритуальный процесс, начинаешь его и понимаешь, что все идет вообще не по сценарию. Все идет абсолютно иначе, чем ты задумал. И, а в итоге получается значительно лучше, если бы ты вот так вот step by step действовал по букве закона. Нет, закона в данном случае нет, для а, творчества не существуют закона, существуют удобные правила, которые лучше всего исполнять. Вот эти удобные правила я ему сказала. Готовые руны хранятся отдельно от пустых, то есть это тоже важно, да, сразу их не смешивайте. Руна готова, вы с ней сутки прожили, вот тогда кладем ее в общий мешочек. А пустые и э, сделанные, вы одновременно вместе не кладете. Поэтому пока у вас должен быть временный мешочек да, и постоянный, в котором будут жить руны. То есть это вы должны сделать именно сами, мешочек изготовить сами, руны своими руками. Да. Мы могли бы пойти и купить, поплевать, все освесили. Это не то, это не то. Здесь самый именно весь смысл в том, что мы вкладываем в него кусочек самого себя, и тогда они точно будут верно служить, верно, как никто.